Время зимы еще не пришло. Более того, в начале ноября на русскую равнину заглянет позднее бабье лето. Итак, сегодня выглядит плато Лаганаки в Адыкеи. За ночь здесь действительно появились 20-сантиметровые сугробы. Проехать по горным дорогам можно только на полном приводе и удержать машину невероятно сложно. В снегу трассы на горнолыжных курортах Сочи, похожая ситуация на Донбай и в Приэльбрусье. И такая погода, конечно, очень радует инструкторов по горным лыжам. 25 октября, теперь, да, идет снежок. Готовьте лыжи. С первым снегом сегодня друг друга поздравляли жители Ставрополья. припрошила к утру краевую столицу, а также Невинномысск, Железноводск, Пятигорск. Удивила скорость приближения зимы и жители юго-востока Кубани. Я в шоке. Вчера мы еще в футболке ходили, потому что солнце жарило. А сегодня вот так. Для сравнения, сегодняшние кадры из регионов с заведомо более прохладным климатом. В Ульяновской области и в Пермском крае тоже лежит снег, но сейчас его гораздо меньше, чем на юге. В результате мощного похолодания всего за сутки граница снежного покрова значительно продвинулась на юг. В Поволжье зима захватила еще 480 километров. В центре страны зона снегов переместилась на 200 километров к югу. На северо-западе снежный покров тоже расширил границу в среднем на 150 километров метров к юго-западу. Большую часть европейской территории России захватил антициклон. Вдоль западной границы страны погода ясная. По Волжье и юг пока остаются под влиянием холодных фронтов уходящего циклона. Но скоро антициклон вытеснит их. В дальнейшем позиции очага высокого давления будут укрепляться. А циклоны один за другим пойдут по северной периферии антициклонов. В центр страны по очереди будут пробиваться небольшие порции то теплого, то холодного воздуха. Сейчас очередь теплой порции. Уже завтра в центре страны температура вернется в рамки климата. В Ленинградской области с приближением Атлантического циклона температурный режим окажется на 4 градуса теплее нормы. А вот южная половина Европейской России останется в прохладе. На юге Ростовской области и на севере Ставрополя сохранится очаг, где будет на 4 градуса холоднее, чем обычно в это время. В среду адвекция продолжится, и зона положительной аномалии от берегов Финского залива доберется до границ Вологодской области. Чуть выше нормы станет температура в центре, в Черноземье, в Верхнем Поволжье. Исчезнет очаг лютого холода в Но, в общем, погода на юге пока останется прохладнее, чем должна быть. К выходным теплее климата будет уже на большей части европейской территории России. Вдоль западной границы страны среднесуточная температура превысит норму на 4 градуса. Крайний север, Поволжье и даже юг страны вернутся в нормальные, соответствующие средним многолетним условиям. Итак, порция атлантического тепла уже в Санкт-Петербурге. Там идет небольшой дождь, дует юго-западный ветер, температура плюс 9. К концу дня осадки прекратятся, завтра днем плюс 8, облачно без осадков. В среду, четверг и пятницу будет пасмурно и дождливо, но ветер сбавит напора, а температура продолжит повышаться. В субботу воздух прогреется до 11 градусов и солнце выглянет. В Ставрополе сегодня всего плюс 5. Ночью похолодает до плюс 1. Днем солнце начнет борьбу с холодом, но воздух прогреется только до 7 градусов. В среду будет плюс 10, в четверг 13 градусов. И погода наконец-то станет ясной. В Москве в разгар дня столбики термометров не добрались даже до плюс 3. К вечеру задует умеренный юго-западный ветер, облаков станет больше. Ночью температура понизится до нуля. Завтра днем начнется адвекция тепла. При юго-западном ветре с порывами до 12 метров в секунду температура все равно повысится до 7 градусов. Обойдется без осадков. В среду пройдет небольшой дождь. И до конца недели, несмотря на пасмурную погоду, дневная температура будет постепенно повышаться. В субботу воздух прогреется уже до 12 градусов. И главное, выглянет солнце. Да, это главное. Спасибо. Екатерина Григорова рассказала о переменчивой погоде в европейской части России.